После завершения гражданской войны перед большевиками встала задача оформления государства. Пространство прежней Российской империи раскололось на части, независимые социалистические республики, в которых фактическая власть принадлежала коммунистам, входившим в состав РКПБ. Несмотря на известный радикализм, большевики отнюдь не желали дальнейшей децентрализации государства. Напротив, в силу разных причин, в том числе экономических, всячески стремились поддержать начавшийся снизу процесс объединения, собирания разрозненных республик. Известный итальянский исследователь Джузеппе Бофф этот процесс описывал так. «Между различными республиками существовали как противоречия сепаратистского характера, так и объединительные тенденции. Последние шли не только от партии. Их порождала сама изоляция, необходимость совместной обороны от внешнего мира». Вновь заявили о себе старые хозяйственные связи между различными частями бывшей империи. Уголь Донбасса, нефть Баку, древесина Севера, хлеб Юга были необходимы всем, хотя и размещались на территориях разных республик. Поэтому, в конце концов, все свелось к вопросу о конкретных формах организации многонациональной страны. Этот спор, начавшийся между Лениным и Сталиным, вошел в историю как дискуссия об автономизации и федерализации. Как правило, в учебниках и среде она воспринимается как противостояние двух людей. Это не совсем так. Приписывать план автономизации одному Сталину нельзя, потому что в нем выражалась точка зрения, преобладавшая в партии и в ее важнейших документах. План автономизации обсуждался и был одобрен рядом партийных и государственных деятелей. Это был результат коллективной мысли. Активная разработка плана по усовершенствованию взаимоотношений между РСФСР и другими республиками началась 10 августа 1922 года, за пять месяцев до подписания договора об образовании Советского Союза. В комиссию, кроме Сталина, вошли Валериан Куйбышев, Сергей Орджоникидзе и представители от республик Азербайджана, Армении, Грузии, Белоруссии и Украины. Ленин же, хоть и оставался главой правительства, на первых порах в обсуждении не участвовал из-за обострившейся болезни, о которой до сих пор не принято говорить. Разработанная комиссия план автономизации предполагал вхождение, то есть по сути возвращение республик в состав России – с частичной потерей суверенитета. Большинство членов комиссии, включая Сталина, поддержали этот план, полагая, что именно в рамках единого государства можно построить эффективную систему управления и создать единое хозяйственное целое. Принципиальные замечания высказал только представитель Грузии. Но среди грузинских лидеров изначально не было единого мнения. В процессе работы комиссии страсти внутри грузинского ЦК накалились до предела. В итоге закончилось тем, что сторонник автономизации Родженикидзе ответил пощечину стороннику независимости Кабахидзе, разразился скандал. Расследовать инцидент в Грузию прибыл лично Феликс Дзержинский. Этими разногласиями и воспользовался Ленин, который к тому моменту как раз оправился от первых приступов болезни. Он совершенно неожиданно для всех раскритиковал план автономизации и вместо него начал продавливать план федерализации. Его принципиальное отличие состояло в том, что республики не вступали в состав России как автономии, а образовывали СССР, Союз Республик, формально равных, имевших право выхода из Союза. Почему это было так важно для Ленина? Ленин был в числе первых энтузиастов, которые искренне верили в грядущую мировую социалистическую революцию и торжество коммунизма во всем мире. Но ну вот, как его взгляды описывают специалисты по истории национальной политики России. Ленин всю свою жизнь революционера боролся против классово-антагонистического буржуазного государства против Российской империи, используя в этой борьбе в том числе и национальный фактор. Он стремился приблизить мировую революцию и коммунистическое общество, где нации сольются в высшем единстве. Жизнь заставила отказаться от этих форсированных планов, было признано необходимым создание государства. А вот как в своей работе к вопросу о национальностях и об автономизации сам Ленин, всеми силами стремившийся не допустить создания государства ремейка Российской империи с русским народом в роли титульной нации, предлагал обеспечить максимум доверия со стороны иных народов или, как их называл Ленин, инородцев. Для этого нужно возместить, так или иначе, своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством великодержавной нации. Историкам еще предстоит непредвзято осознать, насколько Владимир Ильич был прав в своей оценке исторической роли русского народа. Но в итоге именно план федерализации Ленина лег в основу договора о создании Советского Союза, а в основу союзной политики вошла несправедливая оценка роли русского народа в экономической, политической и культурной жизни страны, что отразилось на политической практике. Это относится, например, к нередко произвольному установлению границ между административными субъектами, которыми перерезались территории компактного проживания этносов. И здесь интересно сложилась ситуация с Украиной. После объявления независимости в 1917 году Украина выдвинула амбициозные претензии на российские земли, находящиеся к востоку от Киева. Речь шла о девяти губерниях – Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Екатеринославской, Херсонской и Таврической, кстати, с обязательной припиской «без Крыма». Судьбу некоторых областей губерний – Курская, Холмская, Воронежская – предполагалось решить в будущем. Реальность от мечтаний оказалась далека, фактически УНР контролировал лишь центральные губернии. Более того, рабочие Донбасса, Луганска, а в Российской империи это был крупнейший промышленный центр, не поддержали националистическую риторику независимцев Украины. А в начале 1918 года возникли еще две отдельные республики – Одесская и Донецко-Криворожская. Они просуществовали недолго но в своей, хоть и непродолжительной политике, ориентировались все-таки на союз Советской России. При этом за время противостояния с большевиками независимая Украина успела уже своеобразно распорядиться своими западными территориями. В 1920 году глава УНР Симон Петлюра подписал Варшавский договор, согласно которому УНР отдавала Польше земли современной Западной Украины которые частично были присоединены к Российской империи усилиями правительства Екатерины Великой. Кстати, обратно эти территории Украина, УССР, получат после Великой Отечественной войны благодаря дипломатической настойчивости Сталина. Но в начале 20-х правительство УНР через Польшу надеялось получить ресурсы, необходимые для войны с Москвой, в то время страны Антанты рассматривали Польшу как антикоммунистический заслон, поэтому снабжали ее оружием, на которое украинцы и променяли огромные территории. С учетом потери западных земель, а также отсутствия контроля над левобережьем Днепра, от страны, уже тогда мечтавшей о незалежности, оставалась в сущности сгульки нос. В целом, на протяжении трех лет своего существования УНР де-факто контролировала лишь малую часть той территории, на которую выдвигала претензии. Да и та постоянно сжималась под натиском то красных, то белых, в то время как правительство Украинской Народной Республики колесило по стране, оставив Киев. Именно тогда сложилась присказка «в вагоне директория, под вагоном территория». В конце концов, противостояние на Украине независенцев и большевиков закончилось победой последних. В Новой Украине к власти пришли коммунисты, которые стали проводить очевидную просоветскую политику. В результате этого республика приросла российскими регионами, в том числе Донбассом и Луганском, превратившись в итоге в одну из самых богатых и промышленно развитых советских республик. Кстати, одним из видных политиков коммунистов в этот период борьбы за советскую Украину был Георгий Петровский. В честь него Екатеринослав позже и переименовали в Днепропетровск. Сегодня же память о нем на Украине вытравливают, ибо негоже украинскому народу почитать политических лидеров, выступавших за союзнические отношения с Россией. Не правда ли слишком много параллелей с сегодняшним днем?